Удаление миндалин в Москве. Операцию выполняет ЛОР, хирург горовой Александр Михайлович. Воспаление миндалин или хронический танзелит ⁇ это общее инфекционно-аллергическое заболевание с местными проявлениями в виде стойкого воспаления небных миндалин. При нарушении барьерной функции миндалин возникают частые ангины и паратензилярные абсцессы. Все указанное является показанием к удалению миндалин. При отсутствии эффекта от консервативного лечения, а также когда миндалины перестают выполнять свои функции и представляют собой источник инфекции для всего организма, производят их удаление танзилоктомию. Рубцовые изменения в миндалинах и казиозные пробки являются признаками хронического воспаления и подтверждают необходимость удаления миндалин. Гидросепаровка пеританзиллярного пространства уменьшает кровоточивость во время операции и улучшает визуализацию лор-хирургу. Для операции используют различные радиоволновые и плазменные скальпели. Пациенты часто спрашивают о том, каким методом мы проводим разрезы и работаем во время операции. Это радиоволновый метод, специальный нож, который рассекает ткани и минимизирует кровопотерку. Радиоволновой метод удаления позволяет минимизировать кровоточивость и ускоряет заживление после операции. Ушивание послеоперационных ниш ускоряет заживление, минимизирует риск кровотечения после удаления, значительно снижает послеоперационную болезненность. Операция по удалению миндалин проходит для пациента без боли, является малотравматичной и длится в большинстве случаев до 30 минут. Далее смотрите отзыв пациентки Горового Александра Михайловича о том, как она перенесла операцию и как проходил послеоперационный период. был хронический тензелит на протяжении двух или трех лет с постоянными обострениями, особенно в холодное время года. Это были беспрерывные ангины, был у меня эм, клейоз. Год назад собиралась сделать операцию. К сожалению, мне не удалось этого сделать по причине того, что у меня опять начались нескончаемые болезни, которые постоянно начинались с горла. В теплое время года я пришла к врачу-иммунолога, и после этого пришла к Александру Михайловичу, говорилась об операции. Десять дней назад мне ее сделали под общим наркозом. Прекрасно, чудесно проснулась. После этого на протяжении трех-четырех дней сохранялся сильный болевой синдром, достаточно сильный. Пришла на осмотр, мне сделали укол, после чего горло абсолютно перестало болеть, резко спал отек. Вот через 10 дней я пришла на выписку, все хорошо, ничего не беспокоит, ничего не болит. Все. Вот, на этом закончим. Спасибо вам большое! Проводится осмотр пациентки через 10 дней после операции по удалению миндалин. Все отлично. Если вы хотите избавиться от хронического танзелита и обрести здоровье, запишитесь на консультацию к лор-врачу Горовому Александру Михайловичу на сайте lormoskva.ru.